Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Как из старой заезженной шарлотки сделать что-то новое, необычное и, не побоюсь этого слова, шедевральное. Все очень просто. Достаточно одного компонента, и ваша шарлотка удивит вас и своим вкусом, и своим видом. Для начала взбить яйца, сахар и муку до однородной массы. Добавить молоко, все как следует размешать и поставить на плитку. Крем не переставая помешиваем, пока он не загустеет. После чего добавляем кусочек сливочного масла и доводим до полной однородности полученный заварной крем. Теперь его нужно полностью остудить. Я переливаю его сразу в кондитерский рукав. Так с ним легче работать. Яблоки режу на тонкие дольки. Я к ним добавляю хорошую порцию корицы, но это строго по желанию. Моя шарлотка будет на молоке, но это может быть любой другой рецепт шарлотки. Яйца перетираю с сахаром. Добавляю молоко. Для баланса немного соли. Затем просеиваю муку и разрыхлитель. Замешиваю тесто. добавляю в готовое тесто яблоки, вымешиваю до однородной консистенции. В приготовленную форму заливаю тесто, разравниваю. остывшим кремом делаю сеточку. Украшаю свою шарлотку сахарными зернышками. Выпекаю пирог 45 минут при температуре 180 градусов. Даю пирогу остыть, прежде чем резать. Получилась нежная, вкусная, ароматная шарлотка в креме. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!